Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! С вами я, интересный, и сегодня мы продолжаем играть в мини-игры. Сегодня мы играем в такую новую мини-игру на сервере Крис Название я ее сегодня не могу запомнить, но начало названия я помню. Кастом Стив, а конец не помню. Ну что, давайте начнем. Выбираем класс. Это выбор игры. Лучник гладиатор и либо азартный. Я выберу азартный, мне он понравился, просто там плюс 20% идет к твоим монеткам, например, которые будут у вас в иглу. Значит, в чем прикол? Сейчас нам спамнятся мобы, после их убийства мы должны выбираем рандомный предмет, и спустя с третьего раунда, как я помню, да, у нас идет, так как идут у нас дуэли с игроками. Сейчас у нас уже будут предметы рандомные, смотрите. Сейчас все заканчивают игру. И да, у нас, если нас убивают мобы, у нас есть только три жизни. Кажд... Ну, после каждой этой мы умираем, одна жизнь нету. Да? Смотрим, сейчас у нас э, рандомные предметы. Вы... Я выбираю себе железный меч. Ну, просто что, пусть будет железный меч. И плюсом у меня идет 240 монет. Я могу здесь прокачивать мечи. Да, любые предметы я могу здесь прокачать А в магазине я там несколько предметов могу купить Но это все равно пока что еще Так, следующий у нас в раунде будет анар Значит, смотрим, кто такие А, это пауки Вот по... некоторые могут дают еще у нас эффекты Какие-то Различные эффекты Либо дают какие-нибудь книги даже специальные В чем прикол этих книг Они могут добавление жизней Может быть просто какая-то там урону и что то такое. Я в этот раз я лучше возьму лук. Пока что без взрываний будем, но будем брать лук. Ладно. Значит, прокач... Э, не могу я прокачать. Ладно, прокачиваем лук, пусть у нас все будет хорошо, потому что э, есть такая суть, что с луком э, люди бывают выигрывают. Так, э, следующий раунд. Пещерные пауки, надеюсь... Китайские карты, баги на карты. О, блин, как же меня бесит пуш... э, пещерные пауки, они такие мелкие, но из них также неудобно их убивать. Но их можно убить с одного удара. Ой, я первый закончил эту вол волну. Так, значит, сейчас с этого раунда у нас уже должно начаться дуэльки. Значит, в чем суть этих дуэлей? Вот, видите, я дерюсь в первой дуэльке. фигасе Ну, смотрим. Значит, проверяем у него... Я проиграл, да? Ребят, я проиграл. Тут, в этой дуэльке, 100% я уверяю вас на любые деньги, как говорится, споры. Если даже выиграю, это счастье с ними свалилось на меня. Попробуй не проиграть. Да, у нас люди ставят свои вот эти деньги, которые вы видите в правом углу, да? Вот эти деньги они ставят на вас, например, на вашу игру. Ну, а остальные люди начинают биться просто так, да? Значит, мы проверяем, и сейчас мы должны... Блин. А! Я уже а, Не, я... Я проиграл, ребят. Это было логически. Я проиграл из-за того, что э, была бы у меня броня, я бы выиграл. Ну ладно, не будем отчаиваться, значит будем дальше продолжать скачаться, да? Я бы лучше, о, новые вещи беру алмазные штаны на шипы и даю свою дуэльку. Значит, смотрим. Инвентарь. Здесь один шлем. Ну здесь это... Ну, логически, что выиграет вот этот. Я ставлю 200 рублей, 200 очков на него и качаю себе медь. Есть, конечно, варианты для э, кристалликса. Я сразу скажу, если вдруг что... Что давайте, чтобы не было таких повторений, что типа три раза подряд мы есть такие... В таких играх есть такое чувство, что ей, люди некоторые могут попадаться три раза подряд. Вот, например, я могу мог бы попасть тупо три раза подряд. Давайте сделаем так, чтобы этого не было. Поудобнее, удобнее, чтобы мы не попадали. Так, смотрим, смотрим, кто же выиграет, кто же выиграет в этой игре? Ой, ах oh гад, проиграл, все-таки. Ну ладно, э, мы смотрим, здесь ничего такого. Значит, ставим сюда соточку, да, соточку ставим, да. И идем дальше, э, себе прокачиваем. У меня шипы только, но я хочу сделать повыше. У меня теперь защита 1 и обычный из шипы два. А меня сравно? О, меча смотрю у тебя. Офиг... Да. Угу. Ну ладно, у меня железная хотя бы, да? Ну вот, так, следующая война это война с э, Ада, войнами ада. Значит, э, ну это война ада, я не знаю, вот э, сделали бы реально, что они немного с мечами также были бы. Это тоже было. Бы. Нет. Так, я закончил войну, э, я выиграл в дуэли. Значит, мой игрок, который, на которую я поставил денежки свои, уже выиграл. Все, я себе купил железный нагрудник, и мы голосуем опять за нового человека. И прокачаем мы вот этот нагрудник мой, да, чтоб я мог хотя бы драться с кем-то хорошенько, да? Так, э, полярные медведи у нас следующая война. с полярной Вот, меня бесит, когда их очень много дают. Очень много, когда дают медведи, любых зомби. Вот это все меня бесит, когда очень много реально. Вот а они еще такие сильные. О, все, я выиграл. Так, значит, мой игрок опять выиграл надеюсь и другие выиграли ставки других зашли людей да я не знаю просто я не знаю как вести игры Сейчас скажу поэтому я как могу так и веду, объясняю цели игры да ну и вот надеюсь так и следующий человек следующие ставки мне дали денежек 500 рублей ну здесь наверное этот может Ну я поставлю 50 я не хочу больше ставить из-за того что так прокачиваем меч на остроту 3 и смотрим, что же, кто же в этот раз выиграет. Восьмой раунд у нас будет огненная западня. Это, наверное, опять будут эти эфриты, как мы называем их в обычном Майнкрафте. Вот начало раунда, восьмого раунда уже. Зачту, учту, учту, учту восьмой раунд. Ну вот эфириты меня всегда бесили. Они слишком сильные, если так честно сказать. Они слишком сильные. Но надеюсь, я все равно их смогу убить. А да, они а что в этот раз? Они с каждым разом все сильнее и сильнее становятся. Вот это меня всегда бесит. Ну хоть так и должно быть, но все равно. Так, я дерюсь опять с кем-то. Так, надеюсь. Что у меня? Кто у меня? Давайте посмотрим, кто у меня. Так, ага, у него лук есть. Значит, значит у него лук есть. Значит, мы сейчас прокачиваем себе еще меч на остроту. чтобы было все. <музыка> так, э, а нет, я больше не могу. Я думала, что прокачать себе броню хоть как-то, но не получается. Значит, не получается. Не, микс. Слава богу, я ухожу с микса, но надеюсь, все будет круто. Чикипуки very good. Так, значит, сейчас начинается моя война. Моя война с этим человечком. Он дурной. Он дурной, этот человечек. Я его сейчас убью быстренько. Ну и все, е... убил. Лимончик поставил меня. Лимончик, молодец! Ну, если другие не верят, что я выиграл. Ну, пошли. Ну, идите далеко. Надолго. Просто сразу скажу, у меня тут один лимончик. Я Фиг знает, кто такие. Лимончик потерял жизнь. Лимончик. Мы все за тебя... Ребят, поставьте лайк за Лимончик, да? А, все видите? Вы поставили свой грандиозный лайк. И он выиграл, да, Лимончик? Скажи, да, да, да. Ну и вот, он выиграл сразу же, когда поставили этот лайк. Значит, следующая игра у нас, следующая ставка. Мне добавили еще 600 монет. Эм, нет, я здесь не знаю, на кого ставить. Но я сначала прокачаю меч и ставлю, наверное... Что у нас здесь? Защита и шипы, и меч, острота. Ну, нормально. Острота один, Но я бы... Честно, на это, хотя бы 50, но поставлю на этого Почему, ну, не знаю Плюсом в этой игре есть рейтинг Как я понимаю, когда в начале первую же сразу же, Первая игра, которую вы играете Это рейтинг у вас Там должно быть э, 1000, да И чем меньше рейтинг, тем у вас Как я как понял, какой-то шанс Попадания или что, если вдруг кто-то знает В чем прикол этого рейтинга, может кто-то Расскажет мне, буду Как говорится, согласен, так, плюс 70 рублей Мне дали, да, долларов я миллионером становлюсь и что же мы тут берем? я себе беру в этот раз наверное, шапочку на шипы, да? все-таки ж пусть он будет лучше чем у, у всех остальных так, следующий у меня ш... седьмая, а, шестая строта. меча, и мне не хватает на него, так, ну о, лимон, а, блин, лимончик, надеюсь у тебя нормально все там? надеюсь, выиграй, лимончик, выиграй, пожалуйста, я на тебя 100 рублей поставил я все-таки 100 рублей, это такие деньги, ты бы знал какие они большие Лимончик, давай, не подведи меня. Так, я надеюсь, блин, как же меня эти скелеты бесит. Скелеты это вот вы именно в этой. Ах ты что, а не лимончик. Все, не надо, убирайте лайки, за меня ставьте лайки, не надо на этого лимончика никакие лайки там ставить. Он, так, следующая дуэлька когда у нас с кем-то идет. Ну, я думаю, на это все-таки поставить э, лаги. Ну, да, здесь бывают лаги. Из-за того, что много животных, именно на одном сервере, типа ставка. Оказывается, здесь все держится на одном сервере. Вот здесь все, это вот здесь, на этой карте, это только карты все. И где мы и пвпшимся, вот там я просто, когда умирал, один раз прилетел в креативе. Ну, не в креативе, а в этом. Да что ты, черт побери, такое несешь. Я не успел. Ну ладно, чешуйницы. Давайте попробуем их подстрелить хоть одну, да, попробовали. Но они, вот, вот эти крысы Вот из-за этих крыс всегда лагает, у меня почему-то подлагивает Сервер начинает лагать все сразу же, да? Поэтому, когда вот эти крысы Лучше быстрее, быстренько их убить Минус 200 Никто не сделал за него выигрышную ставку Ну как так-то, ребят? Саракуш, ну, Твери, Кто это сделал? Так, ладно Значит, смотрим, что дальше Мне не дадут, наверное, в этот раз Или мы должны выбирать в этот раз предмет Да, мы выбираем предмет, и я воюю с кем-то мы возьмем вот это зельку, да, и смотрим, что у него есть. Ну же, это и зелька, но все равно, ладно. Ну мы прокачаем меч себе еще за насчет этого. Не знаю, получится у меня в этот раз выиграть. Я уже, наверное, за это. Надеюсь, меня с лимончиками не поводут. Просто, да, да, да. Ну понятно. Да. Ладно. Сейчас у меня начинается война. У них начинается война с полярными медведями, а у меня начинается война с каким-то недо человеком. Ох ты ж, ох ты ж, не надо, не надо меня бить, не надо, не надо меня бить, не надо, не надо, не надо, не надо меня бить твои. А, все, я выиграл. Ах, а значит ты на меня тоже не поставил ставку. Вот, ну, как говорится, профугал то денежку, да? Я, я говорил, если я хороший мальчик, да, то я буду выигрывать. Если я плохой, то я не выиграю. Это логически, это же всегда мотивация лайком дает всегда в какой-то положительный эффект, да? некоторые думают просто так, да, что типа некоторые просят лайки, ну нет, ладно, значит, смотрим, тут звездочка есть, а звездочка значит поможет. Я чую здесь 200 поставить даже. Будем идти по крупному. Потому что звездочка это здесь специально есть. Штука, видите, вот давайте зайдем, звездочка, это шипы. Следующие 6 секунд вы блокируете, возвращаете 50%. Значит, когда мы бьем, да, 50% еще отдается этому же человеку, кто нас ударил. Но все же, я не знаю, как здесь получится. Так, следующая у нас игра зомби воины А кто это такие? Я просто никогда не помню, чтоб я видел... А-а-а-а! Я понял, да. Это про тех зомби, я так и думал. Они меня всегда бесят, они очень сильные. Но я не буду и на них сейчас отправлять отравление, просто где-то я слышал... О, я выиграл. Моя ставочка зашла. Но где-то я просто слышал, что есть штука, что, типа, зомби, когда отравление на них накладываешь, они просто... Вот, меня убили. У меня минус одна жизнь. Но я не знаю... А, ну все Я думал, я проиграю просто. Ну ладно. Минус одна жизнь здесь можно еще потому что здесь просто китайская. Меня бесит эти зомби войны потому что они очень-очень-очень сильные. Прям очень очень сильные Да Так, выбираем предметы, мне дают опять Но здесь вообще ничего, только регенерацию могу взять Что у меня именно Так, здесь я не вижу ничего интересного Я ставлю вот на этого все равно еще 200 Ставлю, да, мне не трудно поставить на него 200 И я покупаю вот эту звездочку Вот эти шипы я с радостью покупаю Вот где норм шмот Ну чел, тебе не повезло Значит ты Не буду говорить, кто ты а то еще... Так, э, Война 15, это чешуйницы. У, а вот здесь они уже стали очень сильными. Вот тут они становятся очень сильными. Я бы в ним бы еще кинул эту зельку, но я не знаю. А. Так, смотрим, смотрим, смотрим, я выиграл. Моя ставочка зашла. Ребят, э, я чую, просто когда ставки заходят... А пахнет вкусно. А, да, да, да. Так, ладно, э, смотрим, что дальше тут. Это кто такой? М -м -м. У меня броня, мне не нравится его, поэтому я все таки на этого 100 рублей поставлю, да? Микс. ту ту -тун, ту ту-ту-тун. Вот микс мне никогда не нравился. Вот микс это мама моя родная, не горю пожалуйста. Микс это вообще нереально. Ребят, я не знаю, кто микс пытается выигрывать, умеет выигрывать, но я не могу вообще никогда. Я еще соточку проспукал. Так, не-не, если я сейчас умру, то это очень плохо будет. Это очень плохо будет. Это очень, прям, очень плохо будет, если я сейчас умру еще Вдруг. <сёк> вот. Конечно, первая игра у нас закончилась проигрышем. Но-но-но-но. Есть такое чувство, что в следующей игре, которая выйдет в ближайшее время, надеюсь, если вы наберете над этим видео, ну, 20 лайков, как всегда я прошу, да, то сразу же выходит новая игра по этому же мини-режиму. И да, и в ближайшее время еще выходит вопрос-ответ вторая часть. И вдруг, во второй части я уже, конечно, это сказал, но все равно повторю для всех. Если кто-то хочет попасть со своим же вопросом в третью часть ответов на вопрос-ответ, да. Ну, вы поняли, да? Э, ну вот. Пишите просто свои вопросы в, специальной, в специальном обсуждении на, в моем дискорд-канале. Ну что, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки и всем пока.